Одно из главных достоинств нового кактуса, безусловно, его внешность. Мало кому удавалось пройти путь от концепта до серии с минимальными изменениями. Однако форма не помешала функции. Прорезиненные накладки Airbump на бортах не только элемент стиля, но и безопасности. Они призваны защитить вас и соседей по парковке от сколов на кузове. На разработку этих накладок французы потратили три года. Много, но результат получился достойный. Airbump рассчитаны на весь срок службы автомобиля и не проверяли вы в эксплуатации. Возможно, кому-то внешность кактуса покажется спорной, но равнодушных точно не останется. Еще одно непривычное решение – широкий диван вместо двух кресел на переднем ряду. Внутри очень просторно, но уютно. В салоне тоже есть на что посмотреть. Необычная архитектура с минимальным количеством кнопок, цифровой дисплей вместо привычных приборов. Большинство функций упрятаны в меню бортового компьютера. Климат, музыка, навигация, камера заднего вида. Экран очень яркий и оснащен хорошим сенсором, что для автомобилей такого класса редкость. Роботизированная коробка передач переключается кнопками в духе Астон Мартина. Необычное решение, но привыкнуть к нему несложно. Для экономии веса и цены задние окна заменили форточками. Решение необычное, но свою функцию выполняет. Цены на кактус стартуют от 18 тысяч долларов за базовую версию с бензиновым мотором 1.2. Дизельная 1.6 обойдется минимум в 20 тысяч долларов. Ну а как новый кактус ведет себя на дороге, смотрите в тест-драйве. Благодарим салон Citroёn Гагарина за предоставленный автомобиль единственный дилер, у которого кактус доступен на тест-драйв.